Здравствуйте. Я хочу поделиться своим отзывом об этой клинике. То, что у меня два года назад была обнаружена кистозная опухоль почки, но операция была отложена, так как я забеременела, родила, за это время опухоль выросла и у меня было под вопросом удаления почки. Я обратилась в эту клинику, где мне не только сохранили почку. Ну и провели успешную операцию. Гистология сегодня получилась. Сегодня прошла неделя после операции. Гистология не подтвердила онкологию. Все хорошо. Я очень счастлива. Я желаю всем здоровья и удачи. Спасибо большое доктору Кучкову Константину Викторовичу. И Замечательному врачу Роману Михайловичу и вообще все клиники, персонал здесь очень замечательный. Спасибо.